следующее качество это женская мудрость которая заключается в том что вы не конкурируете с мужчиной на уровне интеллекта то есть вы с ним не соперничаете. он для вас не как объект перед которым необходимо доказать какую-то свою правоту он для вас союзник он для вас соратник он для вас тот, кого хочется поддержать и усилить. Что это значит? Это значит то, что у вас есть ваши фишки женские, ваша чувственная сфера, ваша интуиция. И вы даете ему обратную связь на своем женском уровне, расширяя его восприятие, тем самым делая его сильнее. Тогда ему будет хотеться вас поддерживать, о вас заботиться. Потому что если вы с ним боретесь, если вы с ним конкурируете, ну, какой смысл тогда что-то делать для вас? Вы для него тогда соперник, враг. Ну, в целом, мужчина, он же, когда проявляет себя адекватно в социуме, он э, воюет, так сказать, да, вот такая метафора. То есть он ведет определенную, скажем так, э, войну, достигает, добивается, проявляет себя, преодолевает. И если вы еще будете с ним бороться дома, ну, никакого в этом не будет тогда смысла. Какой смысл идти домой? Я повоевал, например, э, там в офисе, да, поработал, прихожу домой, тут еще нужно с супругой воевать. Ну, мужчина хочет приходить дома и наполняться. Вот. Э, получать от женщины, э, скажем так... Э, поддержку и понимание ее женский взгляд так а если он не прав ну конечно он может быть не прав Естественно, как любой человек он может быть не прав здесь очень важно не в том чтобы доказать ему то что он не прав ну как бы его вот в этом убедить очень важно Понять вообще, вот как отношения устроены. Если вы не договорились о чем-то, то невозможно к мужчине предъявлять претензии. То есть он не обязан соответствовать вашим ожиданиям. как и вы, впрочем, не обязаны соответствовать его ожиданиям. И пара, она на уровне договоренности как бы сонастраивается. То есть вы например, говорите, я хочу вот -то и того вот -то. у меня какие-то ожидания тебе дорогой мой милый мужчина какие у тебя ожидания ко мне как к женщине как спутница вот. и вот вы эти ожидания даже вот ну, можно прям их выписать два столбика свои ожидания его ожидания потом вы находите как эти ожидания можно закрыть и удовлетворить потому что если вы этого не сделаете то какие у вас будут отношения? У вас, как бы, и у него есть некоторый образ там, идеальной женщины. У вас есть образ идеального мужчины. И вот вы эти образы пытаетесь наложить на живого человека. Ну, а живой человек, чтобы вы понимали, это... Это вот как вот вы покупаете компьютер, например, или телефон. Классная модель, хорошо работает, там, много оперативки, классный дизайн. Но вот ПО, программы, вам нужно самим на него будет поставить те программы, которыми вы пользуетесь. Те программы, которые для вас актуальны. Так вот договоренности – это и есть установка совместных как бы, программ друг на друга. То есть вот я могу вот это, я хочу вот это, а ты можешь вот это, хочешь вот это. Например, я хочу, чтобы ты меня, обо мне заботился. И вот э, зрелый мужчина спросит, что я должен конкретно делать, чтобы о тебе заботиться? Говорить, денег там, например, давать, носить тебя на руках, подавать руку, когда ты выходишь из машины, кормить тебя. В чем эта забота должна проявляться? То есть конкретно какие действия я должен совершать. И ваша задача, как женщины, знать, из чего состоит забота. Вот можете сейчас подумать вообще, что это такое забота. Это очень такое обширное, абстрактное слово.